так на ремонте вот такой пульт управления В данной ситуации управления люстрой ну вот она таким образом управляется включается выключается но покажу вам на примере ремонта вот этой люстры такая же ситуация такой же пульт только вот этот и то работает то не работает ну, больше не работает если взять вытащить батарейку в некоторое время то один раз пару раз можно включить потом опять не работает ну и вот я ее разобрал снял снял сейчас покажу как она устроена внутри вот плата она закрыта крышечкой крышечка просто на клипсах снимается и все корпус остался, а крышечку снял. ну и вот там такая плата. значит, что было. вот здесь вот стоят транзисторы, а вот здесь вот я поменял другой поставил. здесь стоит драйвер, ну или преобразователь на 5 вольт 78L05 маломощный на 100 миллиампер я поставил на 1 ампер l7805 думаю почему потому что просаживается значит у него если посмотреть вот справа, справа вход потом земля потом выход и напряжение при включении релюшек просаживается до 4 и 7 4 и 6 вольт пока выключена 5. поставил более мощный думал ну какие-то характеристики просели поставлю более мощный конденсатор э, не конденсатор э, преобразователь поставил все равно просаживается то есть это не помогло и что я посмотрел по ходу вот смотрите значит вот этот левый это выход и у него на, на питании вот только микросхема на обратной стороне вот эта микросхема и потом еще идет на вот эту схему вот это черную, и потом еще идет на эту плату питания но по ходу стоит конденсатор на 220 микрофарад вот я его выпаял проверил а там ноль вообще нету. сейчас все покажу Значит, для проверки конденсатора я использую ESR-метр. Он подключается к кроне. но ну, я взял блок питания какой от какой-то мобильного. Вот такой. На 9 вольт. Разобрал крону. От нее взял папу-маму. И теперь у меня. Потому что вот эта игра постоянно нет, нет кроны, надо бежать в магазин. А этим я пользуюсь не так часто. Значит, проверяем. Ставлю. Ножки, правда, маленькие. Так, это я новую, новую вытащу. Не помню, кто из них новый. Сейчас проверим, кто из них новый. Я выпаял вот отсюда. Вот, вот отсюда. Я никогда не выбрасываю никакие платы, где есть конденсаторы, особенно вот это, значит новый, а это старый. с более короткими ножками еле-еле, еле-еле подходит. Сейчас его как-то попытаюсь прихватить. Проблемная ситуация куда-то вот вроде вот так включаем долго обычно конденсаторы не так долго но если проблемные ну, вот он показывает 25 пекафарата должно быть То есть, ну это ноль это ноль полез нам в магазин это у меня чердак там у меня хранятся разные это от какого-то телевизора и вот вставляем сюда же и проверяем я кстати еще не, не проверял этот конец выпаял еще не проверил. 190 микрофарад. Ну, в принципе, плюс-минус. Но это маловато. Сейчас буду искать более свежий, который бы ближе к 220 микрофарад. Потому что 190 это как-то не очень, не очень, честно говоря. Или надо, может быть... О. Значит, что такое? Поставлю в... вот так. Еще раз. Проверяю. Лучше зажал. 192 слабоват выпаем следующий, ну или из другой телевизор достаточно старый. Из другой платы какой-то сейчас найду подходящий и поменяю. Так, выпаял следующий. 204 был Тот был 192. Это 204, тоже плохо. Ищем еще. Итак, из другой платы не из, не этой а из вот этой это какой-то контроллер управления сгоревший насосом 227 если видно не знаю. 226 микрофарад отлично он правда не на 16 а на 25 вольт ну лучше. все теперь ставлю на место и пробую подпаиваю главное не перепутать это электролитический конденсатор не перепутайте здесь есть полосочка минус очень большую роль играет плюс-минус не перепутайте запомните как был и так хочу обратить ваше внимание что я ну, во-первых я поставил транзистор транзистор преобразователь на 5 вольт на место родной конденсатор другой поставил но это не по значит при включении немножко просаживаются до 4.9 но проблема не в этом значит смотрите у меня есть три релюхи. Они управляются 12 вольтом. Ну тут на ней написано 12 вольт. Значит, у реле сейчас покажу. Значит, контакты. Он, он такой большой реле, поэтому вот контакт. Вот эти три и вот этот один. Вот один, два, три, четыре. Это его контакты. Следующее реле вот этот, вот этот, вот этот раз два три и вот это четвертое значит э, вот это и вот это возьмем верхнее вот это и вот это силовая а вот это и вот это это управляющее значит управляется вот он этим транзистором значит э, на э, нижнюю ножку идет общий минус э, общий плюс а, э, по моему ну, общее напряжение. А, а вот через транзистор, через этот транзистор, тут их три, вот первый ножки транзистора, второй и третий. значит первый включаю. здесь 12 вольт. второй включаю. это когда одну кнопку вот, а это верхний транзистор, Б средний и C. нижний. Одно, один включается, он по умолчанию, как только все включаешь, он включается. Здесь 12 вольт. Два включаю, уже падает до 9 вольт, но еще тогда работает. А когда и получается, и здесь, и здесь есть питание. когда третий, вот включаю C или общем он off все три и напряжение на них 6 вольт и все и он не выключается то есть проблема в том что просаживается напряжение до 6 вольт и он уже не может работать значит сейчас ищем где просаживается и будем и тогда я думаю решится вопрос где ну посмотрим, не знаю еще, будем смотреть. Ну что же, там в цепи 12 вольт есть конденсатор на 470 микрофарад и вот он показывает 418. Играет ли эта роль, не знаю, но поменять поменяем, а там будем дальше смотреть. 418 вместо 470, ну, не слабо подбираем на 470 легко найти 25 вольт здесь стоит потому что 12 но повыше сейчас поменяем и посмотрим чем все закончится ну что же стыдно признаваться но я был неправ, прав хотя ну, эти конденсаторы тоже были просаженные электролиты но с самого начала я видел что вот этот конденсатор он не у него Uh, он 155 дже это uh, один 1 5 микрофарад и 400 вольт ну я подумал что uh, померил uh, просто тестером у меня есть там прозвонка и он 1.1 показал но ну, я подумал 1.5 1.1 просел ну и ничего страшного и начал вот играться со, с чем угодно но оказалось все таки дело в нем не нашел я 1.5 микрофарад на 400 вольт на 250 есть на 400 не нашел поэтому я просто параллельно к нему добавил еще один конденсатор чтобы поднять еще 05 добавил и то есть вы, подтянул его ближе к 15 и все ну, надо его поменять но пока я попробовал просто в параллель тоже на 400 вольт конденсатор и его значит Сейчас скажу точно, какой номинал. Ну, что-то 0,36. Да, 0,36 да, микрофорат. И, в принципе, видите, там 364 или 384 G. 394 G. То есть, ну, ну по сути дела, 0,4 микрофорат. И все, теперь если включить то все работает сейчас включаю и теперь включаю именно эту общую все три включаются свет включается это тоже включается это тоже включается этот через раз, ну, тут кнопка немного выделается, но, ну, работает. Да. Значит, ну, вот такая история. Значит, просто если бы с первого раза поменяли этот конденсатор, это бы помогло. Ну, а, по идее, я поменял все. И это правильно. Поэтому обратите на это внимание ремонт собственно не сложный, но найти на 400 вольт не просто конденсатор у меня полно на 250 а на 400 вольт нужно заказывать или в магазине поэтому повторяйте в обратной последовательности ставим и будет вам счастье подписывайтесь на канал если вы как-то по-другому определяете неисправность тоже пишите ну и Ставьте, ставьте лайк и я вас жду на канале на следующем видео